Всем привет, вы на канале Globus Moto, меня зовут Патрик. Тем, кто вообще спрашивал, стоит ли покупать Такую штуку, как ультразвуковую машинку Сзади меня стоит мотоцикл Драгстар 1100 Сейчас мы ему будем настраивать карбюраторы Но для того, чтобы их настроить, нужно как бы их красиво отмыть да? У нас есть вот эта вот мойка И, соответственно, есть ультразвуковая машинка Я э, обещал ребятам рассказать Кто-то мне в комментариях спрашивал про то, что оно из себя представляет Здесь залит тот же самый деталант, что и в этой мойке Вы уже, наверное, услышали неоднократно про эти мойки а, про пескоструй, да, но как бы я думаю, мужчины меня поймут, те, кто понимают, что когда чего-то достиг, да, добился и хочется это показать да, спору нет, ну а что сделает такие мы мужчины, вот такая вот, не знаю 30-литровая бандура, здесь мы сделали ей колесики, крантик для того, чтобы сливать жижу, здесь есть преднагрев и здесь есть таймер а, который включает саму а, эту машинку, она из себя представляет вот такую ванночку, а, там стоит тен внутри и а, стоит сетка, ты Важно, чтобы не соприкасалась деталь со, со стенками. Такие вот резинки. Здесь примерно 30 литров. Залито примерно литров 20. Там деталан. Такое же моющее средство. И туда мы сейчас запихнем карбюратор и посмотрим, насколько хорошо она отмывается. Сначала отмоем вот здесь. А карбюраторы чисто грязь смоем, а потом уже запихнем туда. Ну и запихиваем в мойку. Вы про эту мойку видели ролик. Подсказка сейчас выплывет. Вот такой результат после просто мойки под давлением. И запихиваем все это дело теперь в ультразвуковую ванну. Накрываем и ставим подогрев. Преднагрев желательно чем больше, тем лучше. Но вот сейчас 26 градусов. А пока у нас нагревается ванна, можно померить компрессию. И заняться еще чем-нибудь, например Давайте возьмем вот такой фен Я его разобрал, очень старый фен Ему уже лет 6 или 7 Вот такая грязь, ни разу не разбирался, не продувался Для того, чтобы помыть, нужно Желательно снять наклейку, если мы хотим ее сохранить У меня есть вот такой вот маленький китайский фен С Алиэкспресса, хотя купил его даже Где-то на Авито Рублей за 500-600 Используем чаще для какой-нибудь термоусадки Где-то локально, чтобы не перегреть Остальные провода ну и давайте попробуем сделать так. Я одну часть отмою в мойке, а вот эту часть я помещу потом в ультразвуковую ванну, чтобы было понимание, насколько большая будет разница. Смотрим нагрев. Пока не нагрелось, думаю, градуса до 40 нужно нагреть. Вот такой отвратительный звук. Достаем, что-то я тупанул что тут сетку можно вытащить, я решил обжечь свои руки одной рукой, снимая на камеру, это не очень удобно. Ультразвук очень хорошо вымывает именно труднодоступные места, такие как форсунки, карбюратор и тому подобное. А такие детали ультразвуком отмывать ну, особого смысла я не вижу. После щелочи обязательно нужно сполоснуть в воде. Но ну, вот смотрите, разницу я что-то особо сильно не замечаю. Да, мелкие детали очень удобно, чтобы не тереть щеткой. Но вот внутри, например, там, где я щетка не достал, в мойке ультразвук конечно отмыл получше ну сейчас пойду его пока собирать ну а вот таким вот образом отмылся карбюратор я считаю результат ну, меня вполне устраивает какие-то мелкие труднодоступные места отмылись естественно еще есть где поработать салфеткой и щеточками там где сильно нагар ну вот фен я собрал посмотрите резиночка прям стала такая прям тактильная приятная я доволен результатом абсолютно работает самое главное а то можно было собрать так, чтобы и не работал Ну, вот такие выстрелы были до А вот такая работа уже после всей проделанной работы Мотоцикл Драгстар 1100 настроили Отсинхронизировали карбюраторы Настроили, все там сделали Короче... Это тот самый Drag Star, который вот здесь по ссылке в описании, с которым мы попали, вляпались. То, что там первая передача вылетает и еще сделали целую кучу работ. Данную опцию, которую я здесь провел, я сделал абсолютно бесплатно, потому что при сборке двигателя почему-то, не знаю, не сделали синхрон. Человек прокатался так сезон, он у него пыхтел, пердел, ну и тому подобное. Все, в принципе, всем пока, спасибо, что были с нами.